Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный кизиловый компот по самому простому и быстрому рецепту. Таким способом можно делать компот не только из кизила, но также из любых других ягод. Приятного просмотра! Наливаем в кастрюлю нужный объем воды и отправляем на плиту. У меня 3 литра. Пока вода будет закипать, раскладываем по стерильным банкам кизил на одну полтора литровую банку берем примерно 250 300 граммов ягод так чтобы банка была заполнена кизилом где-то на треть сверху засыпаем по 150 граммов сахара когда вода закипит сразу заливаем ею ягоды при этом кастрюлю с огня не снимаем банки наполняем постепенно чтобы они не треснули жидкость должна доходить до самого края банок даже чуть с горкой дальше накрываем банки крышками Закатываем их, переворачиваем вверх дном, укутываем как можно теплее и оставляем в таком состоянии примерно на сутки до полного остывания. Вот и все.